Здравствуйте, уважаемые слушатели. Продолжаем курс по поисковой оптимизации и разбор сайтов на предмет их оптимизации для бизнеса, именно оптимизации поисковой для бизнеса. Сегодня у нас на анализе сайт «Русский курс Adobe Иллюстратор. Уроки рисования». Автор Пазанова Ольга. Сайт «http Secrets. 2d реклама ру сайт продает курс Adobe иллюстратор в русской версии программы ключевые слова уроки иллюстратора уроки иллюстратор уроки рисования в иллюстраторе уроки рисования иллюстратор видео уроки иллюстратора видео уроки ил... иллюстратор курс иллюстратор это предложены авторам слова Перейдем на сайт, посмотрим, что же у нас тут продается, что он вообще из себя представляет. Первое, что хочется отметить, сайт, видимо, уже достаточно давно в сети. Есть уже некоторый пейдж двоечка, что говорит о том, что он, в общем-то, уже проиндексирован Google. Впечатление непосредственно по самому сайту. Первое впечатление что расстраивает первая же страница смотрим заголовок главное секрет с 2d реклама .ru». это у нас тайтл очередной раз видим ситуацию что у нас игнорируется самый ключевой элемент поискового продвижения сайта а именно элемент тайтл исходный код действительно title. главный секрет с 2d реклама .ru». Здесь надо размещать цель вашего сайта, даже не цель, уникальное торговое предложение. Поймите, что сайт мало просто завлечь народ поисковым трафиком. Важно, чтобы ваш потенциальный клиент, когда он пришел на сайт, сразу же с него не ушел. На привлечение внимания у нас есть буквально пару секунд. Поэтому на сайте должно быть главные критерии зацепки за которые бы захватили бы внимание клиента здесь же у нас большая шапка красивая конечно но дальнейшая функциональность немножко хромает В частности раз сайт посвящен иллюстратору то почему бы не сделать вот эти вот текстовые буллеты нарисовать именно в, стиль, в стиле векторной графики какие то Адекватные рисуночки. Немножко пустоваться сайт в этом отношении. Кроме тайтла, я так подозреваю, что и, и дискрипшн у нас тоже нету. Да, мета-дискрипшн отсутствует. Кроме этого, H2-тек. H2 не столь важный. И, и, и, и у нас еще, оказывается, есть проблема с alt на картинке логотипа. В этой части Alt надо прописать именно тот текст, который у вас на картинке. То есть секретая до иллюстратор русская версия. Эта картинка будет работать. Даже я бы описал более привлекательными фразами. Я предварительно потестировал этот сайт, подобрал ключевые слова, как ранее описывал. Интересно, что этап построения семантического ядра для сайта. Процесс достаточно длительный. Я еще сегодня хотел обратить внимание на сервис статистики поисковых запросов от Рамблера. К сожалению, на предыдущих уроках он почему-то у нас не работал. Здесь вот есть ссылочка. ру Косая черта. ВРДС. Косая черта. Требуется регистрация в сервисе Reambler, но зато здесь у вас отображается реальная статистика по запросам именно в этой поисковой системе. И она показывает, сколько было запросов. В принципе, аналогично статистике запросов в Яндексе, как мы делали раньше. Мы получаем, какие запросы были, и сколько запросов непосредственно иллюстратора, и сколько модификаций. Я вывел небольшой пример семантического ядра для этого сайта. Что интересно, оказалось, что народ интересуется такими вещами, как рисованием аниме, рисованием человека, граффити. Что еще меня заинтересовал? Уроки рисования на ногтях. Вполне можно было бы сделать цикл статей или даже примеров каких-то картинок, которые можно было бы для рисования на ногтях. То есть мы берем иллюстратор, в иллюстраторе рисуем набор какой-то каталог возможных рисунков, которые можно было бы применять в дальнейшем для рисования на ногтях. Соответственно, аналогично можно было бы делать граффити, прорисовку предварительную, как рисовать винкс, очень такая занимательная вещь как рисовать комиксы, уроки рисования для начинающих. Я, в общем-то, по своим критериям их отранжировал. Тайные знания коммерческих иллюстраторов. В общем-то, вот этот, наверное, даже я бы поставил и девяточку. Давайте мы его отранжируем немножко по-другому. Тайные знания коммерческих иллюстраторов это именно потенциальная ваша целевая аудитория, люди, которые заплатить деньги я возможно я ошибаюсь но у меня есть такие подозрения еще пару моментов по сайту Ну про description я уже сказал что я его не нахожу надо кратенько написать уникальное торговое предложение в description для того чтобы когда находит ваш сайт на каждой странице должна быть первая это заголовок в тайтле заголовок подзаголовок в теге h1 все картинки Должны быть с тегом alt, в частности, ваш заголовок. Здесь вот этот вот модуль, непосредственно указывающий на курс, но картинку я бы все-таки перерисовал. Добавил бы сюда на фон коробку. Или да, наверное, коробку, что это компакт диск Потому что у меня, например, первое впечатление, что это часы возникло. Я сразу не догадался, что здесь ссылка на курс подобно иллюстратору заходим на эту страничку тайтл у нас есть Единственное, что этот мини курс быстро научит вас основам работы в Adobe Illustrator. ну не знаю может может быть оно и работает это фактически дублирование тега h1 что у нас еще здесь на этой странице Опять же, Alt у нас нету. MetaDescription. Вот в MetaDescription должно быть краткое описание данной страницы. Здесь есть продажник. Продажник уж очень коротенький. Зачем мне знать, что такое векторная растровая графика? Мне надо заработать денег. Но я с точки зрения потенциального клиента. Зачем графика? Графика нужна для того, чтобы зарабатывать. Потенциальные клиенты, скорее всего, хотят заработать денег при помощи этой векторной графики либо же показать, насколько они круты. Поэтому надо стоять вопрос вначале, как заработать, как можно увеличить ваш доход, умею рисовать в Adobe иллюстратор. Вот это основной поинт, который я бы вводил вверх. И доход иллюстратор. Я бы еще такой вариант рассмотрел надо искать надо искать ваши ключевые слова как заработать рисованием вот ключевая фраза которую надо себе добавить вот сюда не как увеличить ваш доход, а как заработать рисованием в принципе это можно было бы даже вынести на главную страницу как основное ваш ваше уникальное предложение решающее узнать как можно получить доход. Знать, как зарабатывать, используя иллюстратор. Или как зарабатывать рисованием, используя иллюстратор. Как заработать рисованием? Вам нужна та фраза, которую люди задают в поисковых системах. И соответственно, когда вот эта вот фраза будет как заработать рисованием, она должна быть гиперлинком на статью, когда мы сюда нажимаем.. Здесь должен быть продажник, либо же даже не продажник, а какой-то первичный бесплатный материал. Вообще касательно бесплатных материалов. Тут варианты такие, что нужно писать в бесплатных статьях на сайте или видео-аудиоматериалах способы о том, как можно заработать, используя ваш продукт. Но как именно использовать продукт, вы уже продаете непосредственно в вашем курсе. Ваши бесплатные материалы не должны полностью раскрывать технологию, а у потенциального клиента должна оставаться неудовлетворенность и желание именно постичь. Что касается непосредственно обучающих материалов, нарисованные вот картинки, примеры. Все это чудненько. Как можно заработать умея рисовать в иллюстраторе да? вот что то расписано расписано расписано расписано вообще конечно можно было бы добавить сюда еще каких то видеоматериалов очень эффектно смотрится когда вот такую же, например картинку вы рисуете прямо в вашем иллюстраторе Показывайте, насколько это можно быстро, умея, насколько быстро делается такая вещь. Создание какой-то идеи до прототипа и изготовления непосредственно рисунка. И дальше показываете, что вот эта вот картинка выкладывается на микросток. А если еще показывается какая-то статистика, что вот такие-то картинки стоят столько-то, заработать можно столько-то, то вообще будет неплохой вариант что касается вот таких вот вещей 100 150 работ портфолио свыше 100 долларов в месяц как бы так 100 долларов это не такие большие деньги ради которых народ готов хотя может быть при размере портфолио 500 тысяч работ вы сможете смело бросать основную работу Ну вообще я вот думаю, что мы это может испугать, потому что 500 тысяч работ – это достаточно большой промежуток времени. Я бы немножко все-таки переработал эту статью в плане того, что не озвучивать именно вот такие вещи. Уже сейчас, прямо сейчас, выкладывая всего, с каждой новой работы у вас будет расти. Нарисовать график по экспоненте, что у вас возрастает доход в зависимости от количества работ. Какие работы, как реально этот процесс работает? Побольше примеров. Сайт посвящен графике, а на первой же странице графики достаточно мало. Непосредственно здесь. Пройдемся еще по статьям. Вернусь сюда. Давайте посмотрим. Вот есть меню, есть большая зона пространства, которая не привлекает внимание. Какой-то кусок можно было бы, например, сюда добавить наиболее наиболее популярные статьи. Есть стандартные плагины. Я не знаю, на чем построен ваш блок. Скорее всего, он построен на Drupal. Для Drupal есть тоже стандартные блоки, которые позволяют отобразить наиболее популярные статьи. Я бы их сюда куда-нибудь в эту часть ставил. Вам важно на вот этом куске каким-то образом закцентрировать внимание людей на статьи. Не прочитать интересные статьи, а вот именно блок наиболее популярные статьи. Выполнить видео и текстовые уроки. Текстовые уроки. Опять же. Уроки все классно. Ну, я бы назвал так. Видео и текстовые уроки, которые помогут быстро освоить основы работы с Adobe Иллюстратором и уже сейчас начинать зарабатывать. Людей интересует. Всего-то несколько вещей. Я уже оговорил. вернусь. Деньги, бизнес, здоровье, красота, молодость, взаимоотношения, любовь, секс. И надо давить именно на какие-то, можно даже на несколько критических факторов, за которые люди готовы платить деньги. Если ваши уроки позволяют заработать денег, то акцентрируйте на этом внимание. Что они еще могут помочь? Деньги, бизнес, взаимоотношения в отношении любви тоже вот я уже приводил пример уроки рисования на ногтях то есть тут можно направление по красоте опять же заакцентрировать часть материалов на красоту внешнюю на привлекательность и на возможность привлечь той же девушке мужчину своей мечты способом использования ваших материалов для того чтобы Обольщать мужчин. Вот так можно сказать. Что еще по сайту? Непосредственно по поисковой оптимизации. Тут, в общем-то, особых вопросов больше нет. Title, Description, основные вещи. Единственное, что, ну опять же, не касательно уже непосредственно к поисковику, я бы здесь делал еще картиночки маленькие. Можно выделить уменьшенную версию. Даже заходим на какой-то ваш урок. Вот у вас прорисовка клевера. Сделайте уменьшенную копию и вставляйте ее в аннотацию. Все статьи должны быть с аннотациями. Тогда гораздо больше привлекает внимание. Потому что чисто по тексту достаточно тяжело сориентироваться. Плюс ко всему, вот еще вернусь опять же. Давайте посмотрим, есть ли там Alt теги. Alt есть рисование клевера. Отлично. Даже тут это рисование, а результирующий лист клевера, нарисованный в иллюстраторе. Отлично. То есть, в общем-то, это позволит вам в дальнейшем, если кто-то будет искать, по лист клевера, а давайте поищем в Яндексе, лист клевера, картинки. Ну, не знаю, ваши картинки тут не попало, но потенциально она может попасть в в такой поиск и привести клиентов к вам на сайт. А сегодня я еще хотел затронуть тему такую интересную. Давайте попробуем сделать вот так. Введем адрес, произвольный какой-нибудь. Давайте так. Бла-бла-бла. Что у нас в этой страница? Страница не найдена. Запрашиваемая страница не найдена. Это не совсем относится к поисковой оптимизации. Но, вот, вот когда у вас какая-то ошибка на сайте, либо же, например, вы сделали страничку, робот проиндексировал ее в поисковой системе и выдает клиентам выдачи. А вы в это время эту страничку удалили. Что будет в этом случае? Человек попытается пройти по ссылке, а этой страницы уже нет. И выдается страница секреты Adobe Illustrator, русская версия. И больше ничего. Непонятно, что можно сделать. Что рекомендуется делать в таких ситуациях? Специально есть понятие ошибка HTTP 404. Есть стандартные несколько ошибок. Ошибка 404. Не найдена. Это означает, что сервер понял запрос, но не нашел соответствующего ресурса. Данная страница не была найдена на вашем сервере. И эту особенность надо использовать более эффективно. Классический пример. Система управления контентом включает специальные режимы для обработки подобной ситуации. В данном случае у вас Drupal. Я сейчас покажу, как можно сделать на Drupal. Делается специальная страница, которая будет вместо ⁇ Не найдено ⁇ будет вам отображаться информация о том, что... Весьма полезно добавить на эту страницу это модуль поиска, модуль наиболее популярных статей, материалов данного сайта и модуль карты сайта. Что это дает? Когда человек попадет на страницу, ему будет не просто текст запрашиваемая страница не найдена, но у него будет возможность реагировать. Наиболее популярные статьи могут его заинтересовать. Чтобы клиент не ушел с вашего сайта, на эту страницу надо обязательно сделать обработки данной ситуации. Для того, чтобы сделать обработчик ошибки, ситуации, аналогичной ситуации, когда страница не найдена на Drupal, рассмотрим совсем недавно созданный мной сайт, который еще фактически пустой formyandroid.ru На сайте на текущий момент всего одна страница с примером текстом нода номер один". Если набираем любой текст Бла-бла-бла. Страница не найдена. Как решаем. Доходим в настройки Трупала. Заходим в режим администрирования. Блок настройка сайта. Об ошибках. Здесь можно указать два типа обработчика ошибок. Две разные страницы, которые будут указывать на страницу по умолчанию для ошибки 404. Страница не найдена и 403, если страница заблокирована. Что, впрочем, тоже кстати на этом сайте я похожую ситуацию тоже уже видел. Некоторые материалы здесь закрыты. Здесь есть отдельная страница, которые заблокированы, доступны только, видимо, по паролю. И для таких страниц будет код ошибки 403. Соответственно, можно для них создать разные варианты посадочных страниц. Я создаю страницу, которую я хочу отображать вместо 4, 104, той, которая у нас была ошибка. Пишу. К сожалению, материал не найден. Здесь указываю ссылки на, например, на страницу. На данном блоке можно разметить любой текст, например, неплохо сюда подходит. Здесь напишем какому-нибудь материал и так далее материал что у нас получается я добавил страницу каким то своим текстом и ссылками сюда полезно добавить еще блок поиска например можно сюда интегрировать поиск от гугла google. google предоставляет возможность создать специально поисковый блок я активно им пользуюсь и либо же переходы по внутренним материалам вашего же сайта вот адрес вашей страницы Теперь я захожу в администрирование, управление, настройка сайта об ошибках. И указываю, что он при возникновении ошибки 404 переходить на страницу с таким адресом. Сохранить конфигурацию. Выхожу. Вот мой сайт. Что теперь происходит? Если я здесь набираю любой адрес, несуществующий, у меня выдается только что созданная страницы. Не просто текст, что кстати, страница не найдена, а на этой странице обработчик стоит моей информации и действия. Здесь можно написать записаться в рассылку. Эта страница должна призывать к действию. Очень неплохо здесь разместить именно ваше уникальное торговое предложение, что только сейчас я предлагаю то-то, то-то, то-то. На сегодня все. С вами был Сергей Бердачук. Это был курс по поисковой оптимизации в рамках курса по работе с клиентами сайт проекта www.sharivari-steps.ru До свидания.